Хотите узнать, какая на вкус печенка крысы? Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня будет видео очень короткое, но очень-очень вкусное. Я сегодня буду жарить потрошки изнутри. Нутрия была огромная, на 3 килограмма, и здесь было очень много печени, сердечка, печеночка, легкие и еще пара железок. Все это очень вкусное и я покажу как правильно жарить потроха нутрии, чтобы они были вкусными, сочными и вам очень сильно понравились. Из пряности я буду использовать белый перец и морскую соль, а жарить я буду на хорошем оливковом масле. роду я сильно не разогреваю, чтобы печеночка была нежная и слегка поджаренная. Все жарится быстро и мгновенно. Печенку я не солю, так же как и остальные потроха. Все я посолю уже тогда, когда все поджарится. немного жарю с каждой стороны, а потом еще раз переверну, чтобы каждая сторона не слишком сильно зажаривалась. Таким образом печенка останется очень сочная, нежная и у нее будет мягкая шкурка. При жарке на оливковом масле нельзя допускать слишком высокой температуры, потому что это масло не, рафиниров... не рафинированное и оно начнет очень Легко горит. И давать неприятную крышку с готовым Легкие. Легкие, очень нежные внутри. Они жарятся так же быстро, как и все остальные потошка. маленькие части достают. Почечки. Сердечко. Немного... Сгустка в крови, а вот это железы, какие-то, какие, я не знаю. Опа. Белый перчик. Морская солька, чуть-чуть. Самое приятное во всем приготовлении вкусной еды – это, конечно же, дегустация. Дистиллят из овса. У него свой особенный, характерный вкус как сделать правильно десятилет из овса на солоде. Смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Ай, Хотите узнать, какая на вкус печенка крысы? Нежная, слегка розоватая внутри. Она намного вкуснее, чем утиная печеночка или гусиная, намного нежнее, чем печеночка из барашка и даже интереснее, чем печеночка из кролика. Очень вкусно. Вот это почки. Почки очень, очень нежные, тоже не знаю, возможно, даже вкуснее, чем почки у кролика. Вот так. но что еще есть а еще есть сердечко вот М -м -м. Ну вот рас смотри сердечко более упругая и железы Угу. Вкусно. Похоже по вкусу на зубную железу молодого теленка. Очень вкусные потрышки изнутри или из крыски. Я обожаю их жарить и кушать. Друзья, если вам понравилось это вкусное видео, ставьте вот такие огромнейшие лайки. Да-да-да. Ай, как вкусно. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место.